До сих пор доподлинно неясно, кто же создал биткоин. Его создание приписывают разным людям или даже группам людей, многие из которых сохраняют анонимность. В 2008 году человеком или группой людей под псевдонимом Satoshi Накамото был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы в виде одноранговой сети. В 2009 году он закончил разработку протокола и опубликовал код программы клиента. Уже в 2009 году был сгенерирован первый блок и первые 50 биткоинов. Самая первая транзакция по переводу биткоинов произошла 12 января 2009 года кому-то отправил Фини 10 биткоинов Криптовалюта в отличие от других валют или финансовых инструментов не имеет никакого экономического основания в ней нет ни золотого содержания как в старых валютах нет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 Чисто спекулятивного интереса к ней или отсутствия такого интереса. Никто не может сказать достоверно, а сколько должна стоить криптовалютная единица, потому что у нее нет никакого объективного экономического основания.